Привет, ребята! Добро пожаловать на канал! Сегодня вечерком я решил немного отдохнуть и, в общем, начал торговать вот на такую вот голову. Что вам могу сказать? Лучше на такую голову, конечно, не торговать, потому что стоп-лоссы не ставятся, эмоции вообще никак не слушаются, и как бы я сейчас не хотел, уже вроде и хотел ложиться спать, уже полностью разделся, подготовился ко сну, я тут увидел сделку 12 часов ночи и решил, короче, зайти. Зашел я сверх огромным объемом и я вам могу сразу сказать, то, что зарабатывает долгосрок один тип людей, которые не усоединяются и которые заходят всегда нормальным объемом. Я сейчас возможно даже говорю плохо, если там смотрит мама, конечно извини, но <соходу> сегодня надо было немного расслабиться. Я вам хотел показать дневник трейдера, сегодня торговля была хорошая, все эти сделки я открывал на стриме, после стрима еще одну сделку открыл по инструменту РУН. Давайте ее разберем, как мне казалось биток насмотрелся шартово, также смотрю здесь есть крупная плотность, я заходил в пробой этой наклонки, все выглядело логично, возможно можно было снять стопы как раз таки за этим уровнем, на это я собственно и надеялся, по данной ситуации сразу пошло хорошее такое шартовое движение, эту плотность у нас немного переносили, по итогу одну мою забрала. Одно одну я закрыл нечаянно по рынку ну и последнюю плотность у меня так не достало, и остатки были закрыты по 100+. Итого в этой сделке было заработано плюс 51 доллар. Вот по РСР я также э, сначала брал шорт от уровня, потом я переворачивался на пробой. Короче, уже начинается вот немного такая вот э, тупняк в их голове. То есть тут я беру шорт, тут я переворачиваюсь на пробой, беру тот самый пробой, и сейчас я попал вот в такую вот ситуацию. То, что биток у нас растет, РСР у нас также растет, и что делать тут как бы непонятно. Не, мне понятно, что тут делать. Сейчас тут единственный вариант, это только усреднять эту позицию. Но опять же, видите, я сегодня... Вот, сижу, колу пью, поэтому, поэтому и голова работать не так, как хотелось. Изначально, что я вообще думал по этой ситуации? Тут не было какой-либо активности по стаканам. плюс я смотрел, есть хорошая разница между спотом и фьючерсами. Тут, я думаю, хорошо видно уровень сопротивления. Думал то, что биток у нас выше не пойдет. Но, как видите, биток у нас пошел к 38 тысячам, я думал, это будет как обычно, то есть мы идем, потом начинается быстрый вкат. Ну, прямо сейчас я буду, наверное, усреднять эту позицию. И, как видите, я ее не могу усреднить, поэтому придется переехать на десятое плечо. Я так понимаю, нам дадут усреднить эту позицию. Многие мне писали, как там усреднять. Я вам не буду говорить, лучше этого не делать, потому что, ну блин, ну это беда, короче. Когда вот так начинаете усреднять, это ничем хорошим не заканчивается. В моем случае, конечно, мне вероятнее всего, как обычно, повезет. В вашем случае нет, потому что я уже сколько раз так пробовал усреднять. О, кстати, нифига себе, я уже на усреднялся почти на 3. Ого, таких потных сделок у меня уже давно не было. Поэтому торговать вот так, вообще, все, захотели, все, все, дороги, все, чисто все. Я даже не знаю, как тут объяснить, но это все, это конец. Так торговать нельзя. Короче, будем надеяться на коррекцию. По ликвидации я тут даже пока не буду смотреть. 19.23. Хотя это не так далеко, как мне казалось. Блин, давно я, конечно, так не нервничал. Пока все хорошо. Сижу, слушаю музыку. Что я там делаю? Смотрю всякие прикольчики. Вообще по битку я думал, будет прям хороший провал. Вот признаюсь вам честно. Я думал, тут будет прям до 34-35. Сейчас все биток у нас ждут куда? Все ждут на шорт. Как говорится, надо действовать против толпы, но это я не учел. Но в таком состоянии, я думаю, это вам хороший урок, потому что не надо торговать в целом. Я думаю, даже можно еще закрыться на ретесте, а если закрываться на ретесте, это у нас уже по сделке будет плюс 0.6. С таким объемом это уже 200 долларов. Поэтому будет хорошо, если мы даже на ретесте закроем эту сделку. Конечно, если выжимать по максимуму, это было бы 840 долларов. Это очень был бы крутой результат. Но я уже, конечно, не уверен. Даже близко не уверен. Плюс, если здесь сейчас смотреть по скринеру, по РСР, то смотрите, здесь у нас вот как выглядит спотовый э, график. И то есть тут очень много уровня. Я боюсь, то, что это все можно пробивать. Поэтому тут надо быть, я бы сказал, предельно как-то аккуратным. Ну, потому что тут какое движение, и все может пойти не так, как нам хочется. Поэтому... Пока мы тут разгоняем, лучше допускать меньше ошибок. Но, как вы видите, в таком состоянии я уже допустил эти ошибки. Это хреново, конечно. Ну, блин, я сейчас ничего сделать не могу, но как у нас идет разгон, так я его показываю. То есть в любом, э, все свои сделки, какими бы они там стыдными не были, да. Я понимаю, вы это не увидите на каналах, на которых там много подписчиков. Но на моем вы увидите. Тут все открыто, все прозрачно. Мне без разницы, что бы мне подумать. Не, ну, конечно, да, будет там, может, немного обидно, но... Но ну, все мы люди, блин. Все мы люди, все мы с такими вот, я бы сказал, приколами в голове. У кого-то этих приколов больше, у кого-то этих приколов меньше. Как обычно, у меня самый подходящий момент вылетает интернет. Ну, ничего удивительного, я уже к этому привык. Потому что постоянно вот только что-то такое важное, надо вот интернету отключиться, надо ему вылететь. И вот такой вот, ребята, объем, кстати, очень сложно по рынку фиксировать. Ты когда фиксируешь, даже на фьючерсах появляются такие шпили, то есть, <смех> хорошие свечи. Вот, вы видите, что у меня происходит с интернетом. Вы спрашиваете, что я не могу трансляции вести. Да потому что, блин, интернет подключил хороший уже и стоит нормальные бабки, блин. И в центре Минска, но все равно. Ну, Наверное, это все-таки проблема с компом. Яхзе, в чем тут проблема? На самом деле, ребята, эта сделка очень плохая. Я вот даже в своем, грубо говоря, дневнике трейдера, когда пишу, вот, сначала переворачиваюсь, потом беру шорт. То есть, тут такая, я бы сказал, неопределенность. В общем, когда вы видите то, что у вас уже появляются эмоции, то лучше, конечно, закончить торговлю. В моем случае сейчас остается только надеяться на лучшее и ждать хорошего развития событий. И с такой головой, вот как сейчас у меня, конечно, можно сейчас прожать кнопку и зафиксироваться в минус 250 долларов, но почему я не фиксирую 250? Хотя, может, и стоило бы. Ну, не знаю, как бы, если, глядя вот на этот вот рынок, вот на этот, который прямо сейчас у нас происходит. Тут, конечно, можно было бы зафиксировать и забыть. Ну, глядя вот на эту вот ситуацию, которая происходит у нас 28 числа, то есть целый день сегодня, тут вот такие вот качели. То есть просто выбивают и шорт, и лонг, поэтому тут, как по мне, просто лучше пересидеть, закрыться где-то на ретесте, заработать свои там 200-300 долларов и успокоиться. Пока, наверное, лучше не стоит мне тут волноваться, Хотя, может, я ошибаюсь, опять же, надо смотреть с биткоином, вы видите, что сейчас происходит по битку. У меня вообще ситуация так себе. Ну, зато открыто, прозрачно, типа, я ничего не скрываю, в каком состоянии сижу, э, в таком и показываю. Но правильнее, правильнее, если вот с вами уже открыто так говорить, правильнее, конечно, сейчас вот просто зажать эту кнопку, как бы больно, блин, не было, как бы неприятно это не было, надо нажать кнопку. Кнопку закрыться и все. И искать другие ситуации. Завтра абсолютно новый день, новые возможности, поэтому не надо тут гнаться, так скажем, за прибылью в одном дне. Но, блин, попробуй-то сейчас скажи вот этой голове, как это, блин, сделать. Это нереально просто. Вот можно прожать кнопку, вот через силу. Я не знаю, это, это сложно будет вот сейчас, знаете, через силу прожать эту кнопку. Вы бы знали, как сейчас сложно в голове это все делать. Но я же не прожму кнопку. Зная себя, я не прожму, я же пертый как баран, вот и все. Буду ждать своей коррекции. А вот представьте, есть такие люди, которые усредняют просто, блин, до победы. Хотя, наверное, стоило бы закрыть, забыть. Вот вы все привидели. Вы привидели. Да, вот знаете, решил я записать такой видеоролик, потому что постоянно такой серьезный там. Вот прям торговля, достижение целей. Ну, бывают такие дни, когда просто надо кайфануть, когда просто надо отдохнуть от всего. Ну, желательно, конечно, параллельно работой не заниматься. Вот я смотрю, монеты вкатывать начинают. А биток, все стоит на одном месте. Желательно, чтобы тоже биток начал проваливаться. Раскинул Демиточки, буквально 10 минут отдохну и потом обратно вернусь. Ну вот, ребята, как-то так. Я проснулся, немного офигел, что вчера натворил. Поэтому это вам такой хороший урок, наглядный, как не надо делать. Еще я смотрю, даже была возможность хоть с каким-то минимальным минусом выйти. И сейчас на самом деле я не знаю, что делать, потому что если бы я открывал эту сделку еще, так скажем, в нормальном состоянии. Не, ну глядя на ситуацию, и вот на эти вот ухорки, которые у нас вчера были, позавчера, тут больше преобладает шартовое движения. То есть по факту, даже если посмотреть, тут всегда, если были коррекции, они были по 3%. Давайте вот посмотрим вот здесь. Ну, примерно 3%. Вот все вот эти вот падения. Вот видите, 3%. Поэтому возьмем тоже от хая 3%. Ну, это вполне вероятно. Пойти на ретест к этому уровню. Поэтому пока буду стоять. 19,8 далековато. Если что, если что, придется уже все-таки заносить сюда деньги. Либо сейчас буду закрывать минус 800 долларов. Ну... Я тут не знаю лично, что делать, потому что такое себе, тут еще и такие вот скопления уровней. То есть тут в целом сейчас такой большой боковик. И в этом боковике пока цена, я так понимаю, уходит. Вот уровень сопротивления, вот уровень поддержки, я думаю, все это видят. Только тут внутри был такой вот уровень, пока мы вышли. Ну, посмотрим, что тут будет. Пока вот ликвидация это где-то вот здесь, ну, так скажем, высоковато, поэтому есть все шансы еще на то, что оно сейчас все-таки упадет. Тут я зафиксируюсь. Ну, тут в целом даже есть так, брать, по-трендовой, да, ну, то есть есть еще все шансы, потому что мы должны там сходить хоть как-то ниже. И главное, чтобы не было вот такой истории, как здесь, то что мы тоже так вот шли-шли и потом вот такими вот импульсами шли. Но это мне прям реально по психике хорошенько ударит. Остается только верить, надеяться, но это придется, я не знаю, сколько ждать. Это уже прошла вся ночь. Это жесть, короче. Прошло еще несколько часов и сейчас я хочу с вами искренне так поговорить и расскажу вам кое-что интересное. Если кто-то не знает, то в теме трейдинга я уже около 6 лет. Начинал с бинарных опционов, потом был Форекс, потом инвестиции в криптовалюту. Ну и уже буквально 9 месяцев назад я начал заниматься фьючерсами, так скажем, настоящей торговлей, а не вот этим вот баловством, которое было э, все до этого. Я очень часто поддавался эмоциям и до сих пор, блин, я не могу вот никак с этим справиться. Вот я не знаю, проще, наверное, уже как делать делают Многие просто давать обучение Вот эти вот всякие фигуры каждому рисовать Вот сейчас многие так и делают Дают обучение, никто не показывает настоящих результатов Это просто, потому что реально Трейдинг это тяжелая, блин, психологическая работа Я вот сколько, блин, с этим борюсь Вот сколько сам себе писал эти планы Блин, и вешал всякие листки на стены и все равно это вам просто вот такая вот искренность с этим сложно бороться вот если вы не можете бороться я не знаю просто тут то ли надо огромнейшие депозиты которые вот меня иногда спасают то ли вам нужно себя научиться контролировать без этого вообще никак по сути вот знаете на фьючерсах заработать несложно тут важно понять пару фишек Первое, это то, что вам нужно закрывать сделки как минимум 1-3. У вас всегда должны быть стоп-лосы. У вас должен быть какой-то рабочий объем. Вам нельзя увеличивать рабочий объем. То есть, какая бы сделка ни была, надо заходить на один и тот же рабочий объем. Ну и четвертое, вы не должны усреднять позицию. Все, это такие настолько, блин, простые правила. Но я сам... Но я не знаю, я то ли человек такой, то ли что. Хотя я вот смотрю по дневникам, ребят, многие точно так же работают. Вот, ребята, такая вот суровая правда. То, что это тяжелая, блин, психология. Вот прям трейдинг, это обычная психология. И если ты умеешь разбираться со своей головой, ты будешь зарабатывать. А вот видите, сейчас сижу, вот нет, чтобы нажать кнопку D. Я бы за этот день две буквально сделки открыл и все бы затащил. Но нет, блин, то ли это жадность, то ли это что... Короче, прошу не хейтить в комментариях, просто, я не знаю, мне с этим реально сложно бороться, я как бы работаю. Надеюсь, блин, рано или поздно я приду к такому состоянию, то что буду сидеть просто минус, окей, закрыл, плюс, окей, закрыл. Прошло, ребята, еще несколько часов, и вы просто посмотрите, что происходит. Биток льют. Эта монета тоже льется Короче, наверное, в очередной раз меня пронесло Надеюсь Лишь бы не накаркать Тфу, Фу, блин, конечно Потому что сейчас тоже могу наговорить Сейчас ребята пришлось уехать по делам Сделка там открыта За ней уже целый день, короче, наблюдаю За девушкой просто надо съездить Сделка, конечно, мне все Мозги знатно потрепала. О, какой красивый этот мне нарисовали Минус 779 О Видите? Прикольно Сколько уже не ездил на машине О. О, бля Двери аж замерзли Прикиньте О О, отлично Завелась А то у нас небольшие такие морозы были Ой. Сделка, конечно, реально просто Целый день меня дурит, у голову эта сделка. Короче, ребят, это какой-то бред. Я устал уже сидеть просто по рынку. Ну. Просто смотрите, как меня сейчас размажет. Вот, пожалуйста. Я просто уже устал. У меня уже нервов на эту сделку нету, короче. Полный бред, потому что столько сидеть, это полнейший бред. Плюс еще сейчас по битку вот пошла хорошая свечка. Я у Итайк уже честно устал целый день сидеть просто из-за такой вот тупой сделки. Сейчас уже тут может даже логичнее лонг уже взять. Давайте, наверное, так и сделаю. Хотя вот тоже лонг э, брать. Почему сейчас тут брать лонг, тоже непонятно. Короче, наверное, уже не буду каких-либо тупых сделок открывать. Короче, отчитался малым. Обидно, конечно, что так произошло. Параллельно, короче, ребята, решил отработать еще одну сделку. Вот прям сейчас буду заходить в пробой И уровня по монете океан. Я думаю, все тут видят уровень. Сейчас биток хорошо летит вверх. Вполне возможно то, что будет хороший пробой. Поэтому я пока набираю позицию потихоньку. И сейчас зайду так, чтобы просто перекрыть все убытки, которые были до этого, но пока вообще слабо-слабо, я думал, будет сразу все быстро, поставлю может быть стоп лосс, так 34, 33, тысяч все, сейчас будет импульс, а нет, смотрите, чуть-чуть разобрали, чуть-чуть буквально, а и убрали, убрали, фейк плотность, фейк была плотность, прикиньте, ну такое себе, такое, неприятно, это реально неприятно, и что тут ожидать, тоже непонятно. Да, тут особо даже нечего сказать, стакан максимально неактивный. И тут больше похожее движение просто за биткоином, поэтому если сейчас биток двинет, ну, эта монета тоже двинет. Но просто даже вот эта вот плотность стоит, то как не подходят, ее сразу убирают. Ну, возможно, это уже наконец-то настоящее. Обычно так пробои не торгуются, обычно ты зашел, там то ли есть пробой, то ли его нету. Ну вот, как-то так, короче. Видите, что произошло? Быстрый вкат. Моментальный просто снос стопов. Видно, много ребят тут стояло тоже в пробой. Не пошел. Всех сняли. Но это жестко, это жестко, это некрасиво. Бля, не идет торговля, что-то вообще не идет. Сейчас, короче, ребята, вообще невозможно торговать. Выносят и в лонг, и в шорт. Я уже на сегодня точно прям завязываю. Наконец-то загрузился дневник, им надо срочно делать что-то с этим дневником, потому что полные тупники, я не могу свою сделку открыть, э, вот сделка, которая у нас была по пересидке, так скажем, открыта на плохую голову, по ней минус 348 долларов, и я ее вот сохранил, выглядит она вот так, Закрывался я вроде в минус 170 долларов, по факту вышла минус 350, я так понимаю, комиссия вот 35 долларов, плюс еще э, из-за того, что кинул по рынку, видно, так размазало, короче, не знаю, но минус получился в 2 раза больше больше, хотя можно было закрыть эту сделку но ну, э, хоть в какой-то, блин, плюс Но вот видите, я был не за компом Поэтому не успел Вот, собственно, такая вот у нас получилась торговля эта сделка, которую я брал в пробой Как вы видите, тоже вроде выставил без убыток Но минус 30 долларов Как-то размазала, по итогу за 29 Минус 376 долларов ну вот вам наконец-то убыточный день также по RSR. вот еще сделка Короче, все свои сделки я вам показал баланс на данный момент у нас почти половиной тысячи, я решил закончить потому что чувствую сейчас если начнут биваться, начну лезть во всякие ситуации, я короче этот депозит могу вообще превратить, то есть лучше сейчас остыть Приду потом с холодной головой на следующий день и все нормально сделаю Понимаю, ребята, что получилась такая вот тупая торговля Но, возможно, этот видос вам будет полезен Вы хоть поймете, в каком состоянии нужно садиться Там не нужно пересиживать Надеюсь, он вам был полезен. Обязательно поставьте лайк, напишите какой-нибудь приятный комментарий. Негатива нам не надо, но потому что негатив, если вы его воспроизводите, вы его, собственно, и притягиваете. Все в нашей жизни, так скажем, прозрачно и понятно. Пишите позитив, получается позитив в своей жизни. Все, всем большое спасибо за просмотр. Очень устал, блин, глаза уже просто красные. Целый день на нервах, целый день просто из-за этой тупой сделки. И еще и минус... 370 баксов, вот, всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем профита, всем счастья, всем пока.